Всем привет! Украинский хореограф Влад Яма с недавних пор стал более открытым к своей аудитории в социальной сети Instagram. Танцор часто выходит в прямые эфиры на своей странице микроблоги, а также делится семейными снимками с женой Лилианы. Теперь он повсюду появляется со своей красавицей женой и не упускает возможности сделать ей комплимент. Так случилось и на днях. Супруги стали гостями на открытии ресторана в комплексе «Клин» а вскоре Влад радостно поделился снимком с этого мероприятия. На фото он нежно обнимает любимую жену, а под публикацией красуется нежная подпись «С моею красуней». К слову, некоторые подписчики заметили, что Лилиана нежно придерживает рукой свой животик, и сразу же начались предположения подписчиков, что она в положении. Впрочем, на вопрос «Лилия беременна?» Влад сразу же дал ответ «Кажется, нет». Напомним, пара познакомилась в 2007 году в ночном клубе. Вскоре молодые стали жить вместе. Предложение будущей жене Влад сделала в новогоднюю ночь 2014 года. Свадьбу сыграли тайно в кругу близких родственников. Празднование проходило на теплоходе. Молодожены не стали затягивать с детьми и через полтора года родился сын Леон. Владья моего супруга Лиана по-прежнему не спешат показывать лицо малыша на общее обострение.